И снова всем привет, с вами Алик Алав Гудвин и у Татьяны возник вопрос, да? Как избавиться от холки? Вопрос в студию. Но ты имеешь в виду избавиться не вот этими ударными техниками, не да, быть, да, которые да, мы да, обычно да, видят, да? техник. Вот, а для мамы, которая после операции, да. где как-то операция была? На глазах. А, на глазах. Да. То есть вот эти ударные да. тельки нельзя, да, и наклоняться нельзя получается. Значит, смотрите, используем подручные средства. В домашних условиях можете повторить прямо сами для себя. Берем, скручиваем полотенчик вот так вот, да. И именно, ну, во-первых, на шею, чтобы увеличить слабость, да. утянем вот, в противоположную сторону. Раскручиваем вот так вот и натянули. И второе, это прямо на холку вот так. Раз. И с силой в противоположную сторону разгибаемся. Вот так вот вытягиваем себя. Можно чуть подкрутить вот так вот, да. Первый приемчик. Второй приемчик. Для этих целей используем, в данном случае это черенок от щетки, я снял щетку отсюда, да, кладем прямо на холку, uh -huh. вот, да? вот эту холку прорабатываем, вот так вот проминаем, потом закидываем руки, ну давай это на себе попробуй. Вот прямо на холку. Локтями, тогда локтями вот так закидываем. Uh -huh. вот так, да. И также тянешь руки вперед, uh -huh. шею назад, шею назад, да, вот. вот чувствуешь, движение uh -huh. пошло? Uh -huh. Вот, мощное движение назад, да повторите в домашних условиях для себя очень полезно, кстати, даже если у вас нет холки вообще, и профилактики, кстати. да, да, да, и шею вот так, да, да, прокатала, палочка желательно, чтобы жестко была, ага, никаких параллелепипедов не надо, и еще вот есть такие продаются вот, ну, там для йоги обычно, да, вот такие цилиндрики разного объема бывает. Во-первых, когда вы спите, можно использовать вот такие валики. Они поменьше, чем цилиндр, да, под шею. То есть вот прям под шею. Это с можжевельником. Понюхай. О, как Круто, веселый. да? Он мягкий такой, да. И вот как раз под шею вы на нем лежите ночью, спите и ворочаетесь. А в качестве упражнения лучше вот пожестче взять такой валик. Ложись лицом ногами туда. А да, и шею на получается валик. Шея Угу. Спать, да? Вот, во-первых, ты лежишь, отлеживаешься, так долго так можно лежать. А, угу, ли, Да, расслабились. И потом начинаешь шею поворачиваться вот так вот туда. А. С плечами, с плечами раз. Ага. Как бы этот валик прокатываем. Да, прокатываем, валику, да. да? Тренируем свою шею, во-первых, да. И, во-вторых, идет мягкая растяжка валик, вот этих, повернейшего э, лордоз, а. наш, да, вот эти позвонки, они как бы растягиваются, получается. А это очень важно делать в день, каждому хотя бы раз, что стимулирует, соответственно, кровообращение внутричерепное, да? Mm -hmm. Стимулирует. А тут идут у нас артерии задние вот эти вот, да, которые магистрали для питающие затылочную часть мозга, которая отвечает как раз за зрительную функцию. То есть вот как раз у мамы то и будет зрение улучшаться, понимаешь? Mm -hmm. Вот. И все это мягко, без хрустов, да, можешь вставать. Так что, дорогие друзья, не теряйтесь, будьте с нами. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч, друзья.